Привет! В этом видео решила поднять такую тему, как потеря работы. Я думаю, что с нечто подобным сталкивался в своей жизни каждый человек. Сегодня очень многие компании проживают кризис и вынуждены прибегать к таким мерам, как сокращение штата. И иногда этот штат сокращается именно за счет отдела маркетинга. Вот в этом видео мы рассмотрим, почему иногда выбирают первыми вот увольнять, либо сокращать все-таки маркетологов. И также еще рассмотрим такой момент, что на Находясь в равных обстоятельствах при потере работы, очень часто люди, разные люди проживают это все-таки по-разному. Вот об этом мы подробнее поговорим далее. Почему я, как маркетолог, решила поднять вот такую тему, как потеря работы, увольнение сотрудников? Потому что, когда компания вынуждена прибегать вот к таким вот мерам, очень часто это касается в первую очередь именно отдела маркетинга. Почему маркетологов предпочитают увольнять или сокращать именно в первую очередь? Потому что маркетинг – это, в принципе, затратная часть. Да, маркетинг сопутствует продажам, маркетинг помогает продажам, но сам по себе маркетинг не продает. И часто вот у бухгалтеров, у юристов, маркетологи могут ассоциироваться с тем, что это такие сотрудники, которые постоянно тратят деньги. Это такой внутренний имидж, с которым достаточно тяжело работать. А эффективность маркетинговых компаний – это то, что не лежит на поверхности, это то, что не очевидно. Чтобы разобраться, как маркетинг повлиял на продажи, какой эффект оказали маркетинговые компании, с этим нужно разбираться, смотреть какую-то аналитику, разбираться в каких-то отчетах и так далее. Я не раз сталкивалась, вот, работая в крупных компаниях, не раз сталкивалась с тем, что я вот у бухгалтеров ассоциировалась с такой э, транжирой. То есть я такой сотрудник, который постоянно приходит с какими-то счетами, мне постоянно нужно что-то оплатить. Ну, тем не менее, факт остается фактом. Маркетинг это затратная часть. И когда наступает какой-то кризисный момент, проще всего и рациональнее всего оставить максимально укомплектованным именно отдел продаж. Потому что менеджер по продажам это те сотрудники, которые зарабатывают деньги, которые приносят деньги. А вот маркетинговые процессы, простроенные маркетинговые коммуникации, если они уже простроены, они могут какое-то время просуществовать и даже приносить какой-то результат. То есть так какое-то время можно продержаться, как правило, одному какому-то сотруднику отдается часть, допустим, рутинной маркетинговой работы, либо остается один маркетолог, которому передается базовый минимум, всех остальных сотрудников сокращают. Или еще это могут мотивировать, допустим, тем, что мы теперь будем отдавать все на аутсорсинг, нам так выгоднее. И тут не стоит вопрос, правильно это либо неправильно, это правда жизни, так вот в, реальной, в реальном бизнесе так бывает. Почему еще я решила поднять эту тему? Потому что некоторые мои коллеги-маркетологи столкнулись именно с такой ситуацией. Это сокращение отдела маркетинга. И вот дальше я хочу поделиться своими некоторыми наблюдениями. Как ни парадоксально, некоторые люди, вот такое впечатление, что у них есть в голове такая вот идея, что им якобы кто-то пообещал, что вот то, какая вот ситуация есть сейчас, так будет всегда и никогда ничего не поменяется. И все, вот, все планирование своих действий, планирование своей жизни, оно строится по принципу, что ситуация либо останется стабильной, либо она будет улучшаться. Но варианты отката назад, того, что что-то может ухудшиться, такие варианты они вообще не рассматриваются. И вот в этом есть проблема, что люди, получается, к такому повороту событий, они совершенно не готовы. Им сложно это принять, сложно с этим смириться, сложно, допустим, перестроить свой образ жизни, если это необходимо сделать все-таки. У них может быть какая-то кредитная нагрузка, то есть разочарование приходится из-за того, что приходится поменять свои планы и так далее. То есть вот все из-за того, что вот такой вот вариант, что может быть откат назад, он вообще не рассматривается. Интересно еще и другое, что если честно смотреть на ситуацию, то, как правило, были сигналы о том, что дела в компании и в бизнесе идут не очень хорошо. Очень редко бывает, когда это грянуло прям как гром среди ясного неба. Чаще всего э, ситуация ухудшается постепенно, то есть это происходит какое-то время. И вот в связи с этим хочется задать вопрос. но ну, вы же видели, что ситуация на рынке поменялась, что продажи все время падают. Почему для вас это не было поводом задуматься, поводом для того, чтобы предпринять какие-то меры? Но как ни парадоксально, многие люди, я не скажу, что многие, но вот это нередко бывает, что люди предпочитают вот такую информацию не замечать, не принимать ее. Ее, то есть делать вид, что ничего не происходит. Есть такое понятие, как стратегия страуса. Вот когда человек прячет голову в песок, как страус, и предпочитает не видеть, не слышать определенную информацию, которая ему будет мешать жить. Почему? Потому что если это принять, если это в себя впустить, то тогда нужно принимать какие-то меры, то есть нужно начать действовать. А это для многих сложно, то есть проще жить, как ни в чем не бывало. И поэтому эти люди, вот, так, некоторые люди ведут себя именно таким образом, то есть они живут, как ни в чем не бывало и не замечают определенную информацию, то есть не замечают, что что-то вокруг все-таки изменилось, и что-то вокруг все-таки происходит. Кстати, вот те люди, которые, скажем так, более гибкие и они допускают любой вариант развития событий и в том числе, что может быть такой вот откат назад, вот они более стойко и спокойно переносят вот такие события, как потеря работы, потому что, во-первых, им проще психологически с этим смириться, поскольку они уже такую мысль допускали, и второе, как правило, у них уже есть какие-то предпринятые меры, то есть они как-то к этому подготовились. В любом случае важно понимать, что никакой бизнес, никакая компания не будут существовать вечно. И важно уметь не привязываться на мертва к своей зоне комфорта. Иначе в какой-то момент можно очень круто получить по голове. Хочу еще поделиться своими наблюдениями, они будут касаться не только маркетологов. Вот в процессе поиска работы некоторым людям очень тяжело рассматривать варианты, если они воспринимаются ими как вот понижение, понижение в должности, понижение в зарплате. То есть это вот воспринимается как такой удар по самооценке, что это какой-то откат назад и так далее. То есть, грубо говоря, если я была руководителем отдела маркетинга, я не могу стать маркетологом. Но с другой стороны, почему нет? Это не шаг назад, это на самом деле в какой-то степени здравый смысл, когда мы рассматриваем а, всевозможные варианты, которые в данный момент есть на рынке, и из того, что есть, выбираем самое лучшее. То есть в прошлом была какая-то другая ситуация, были другие возможности, были другие варианты, мы выбирали из них, а сегодня мы выбираем из того, что есть. И все. Это на самом деле здравый смысл, когда мы действуем согласно обстоятельствам, согласно ситуации которая сложилась в данный момент если у кого-то есть допустим продушка безопасности то есть человек позаботился заранее и может позволить в какой-то период вот в данный момент не работать то есть ничего не выбирать это тоже вариант но если вы, мы выбираем из того что есть в данный момент согласно той ситуации которая есть то это на самом деле нельзя однозначно воспринимать как шаг назад в открытом доступе можно найти большое количество материалов, статей, видео с советами, рекомендациями от психологов, которые объясняют, рассказывают, как вот прожить этот период, который связан с потерей работы. Это может быть очень хорошей поддержкой, не нужно это игнорировать. Поделитесь в комментариях, согласны ли вы с тем, что я здесь рассказывала, возможно у вас есть свои советы, рекомендации, поделитесь этим в комментариях, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео, ну и до встречи в новых видео, пока!